Усовершенствованная тепловая карта открывает больше полезных возможностей пользователям платформы ATAS при работе с индикаторами Scalping DOM и DOM Levels. Тепловая карта – это способ отображения активности в биржевом стакане в течение времени. Чем ярче цвет уровня на графике цен, тем больший объем лимитных заявок выставлен на этом уровне в биржевом стакане. Например, сейчас ты видишь график фьючерсов на Bitcoin с биржи Binance Futures. На график добавлен индикатор Скалпинг Дом с настроенной тепловой картой, которая показывает, что на рынке вероятно действует робот крупного покупателя. Объемы последовательно устанавливаются на уровне best бит», Продажи идут, но цена не опускается. Так что можно предположить, что покупатель агрессивен и уверенно покупает все, что продается, двигая цену вверх на пробой локального сопротивления. Это один из многих примеров, показывающих, как тепловая карта ввиду своей наглядности может быть удобным и полезным инструментом отслеживания действий крупного игрока с целью раскрытия его намерений. Так ты можешь получить идеи, в каком направлении будет двигаться цена. Обнаружив, что крупный игрок торгует на повышение, ты тоже входишь в лонг, который с высокой вероятностью способен принести тебе прибыль. Разберем настройку тепловой карты на примере индикатора Scalping DOM. ColorScape это выбор цветового градиента. Большинство цветовых схем предназначены для использования с темной темой, а более теплые и яркие цвета означают высокую активность. Cut-Off. Настройка обрезки на верхней и нижней границах тепловой карты. Контраст. Настройка чувствительности. Она позволяет скрыть незначительные уровни. Режим сглаживания. Если сглаживание отключено, АТАС строит тепловую карту для каждого уровня. А если сглаживание активировано, тогда на тепловой карте несколько уровней объединяются в один. Ты можешь включить автоматическое сглаживание или настроить сглаживание вручную с помощью ползунка. Animation Speed ⁇ это установка скорости изменения состояния тепловой карты. Log Scale ⁇ это настройка пропорциональности отрисовки уровней по классической или логарифмической шкале. Используй ее, например, чтобы бледные уровни не терялись на фоне самых больших объемов и тебе не надо было напрягать глаза, чтобы разглядеть их. Также платформа ATAS предоставляет тебе достаточно свободы для навигации по тепловой карте. Ты можешь мышкой двигать карту вверх-вниз, влево-вправо, а чтобы быстро вернуться на правый край карты, просто нажми на эту кнопку. Также быстрая перемотка доступна с помощью двойного клика. Надеемся, это видео было полезным и у тебя появилось желание использовать преимущество, которое дает тепловая карта. Скачай платформу бесплатно на сайте atas.net. Ставь лайк, делись видео и спасибо за просмотр.